Тот, кто учится не размышляя, впадает в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, окажется в затруднении. Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире Правовед Сибирь рубрика Примеры выигранных дел. Давайте сегодня рассмотрим очередное решение в пользу человека. Белгородский районный суд Белгородской области. Решение по гражданскому делу рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ОА, о, Юни, Юникор «Юникорбанк» в лице конкурсного управляющего государственной корпорации агентства по страхованию вкладов Киреевой ГВ о взыскании задолженности по кредитному договору. Стороны на судебное заседание не явились. Истец ходатайство рассмотрение ЛВ в отсутствии. Исследовав материалы дела по представленным доказательствам и, и оценив их, в совокупности суд приходит к выводу об отказе от удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям. Так, 6 марта 2016 года ИССО направлено требование о предоставлении копии кредитного договора, которая оставлена Киреевой ГВ без удовлетворения. Исходя из системного толкования вышеуказанных правовых норм, вот эти вот, э, что дает ссылочка, Ссылочки на статьи ГК РФ «Судья» обязательно к прочтению. Ну Так как они повторяются из дела в дело, я их не зачитываю, а рекомендую всегда вам прочитать, чтобы понимать, какими статьями вы можете апеллировать, на, написав, написав отзыв, отзыв на исковое заявление. Исходя из системного толкования вышеуказанных правовых норм для квалификации отношений в качестве заемных необходимо установить реальный и действительный характер обязательств, включая фактическую передачу взаимодавцам, заемщику заемной денежной суммы в собственность и достижение между сторонами соглашения об обязанности заемщика возвратить заемодавцу данную денежную сумму в статье 807 ГК РФ, а также соблюдение сторонами требований предъявляемых в форме сделки. По смыслу приведенных выше правовых норм обязанность заемщика возвратить полученные от кредита денежные средства возникает при доказанности факта заключения между ними договора на определенных условиях. В предмет доказывания по делу озыскания задолженности по кредитному договору входят факт возникновения между сторонами обязательства, обстоятельства передачи банком денежных средств заемщику и не условий по их возврату. Из представленных стороной ССА доказательств не усматривается, что имело место заключения кредитного договора в письменном виде. Факт передачи денежных средств также не подтвержден. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что стороной ССА не представлено относимых и допустимых доказательств, подтверждающих факт возникновения между сторонами кредитных отношений, заключения договора и условий обязательства. Ссылка ССА в исковом заявлении на на невозвращение кредитного договора и иных документов, подтверждающих факт передачи денежных средств, является несостоятельным, ввиду того, что доказательства в обосновании заявленных требований представляются лицом в силу статьи 56.57 ГПК РФ. Истребовать у Кириевой ГВ оригинал кредитного договора по ходатайству лица в суду не представлялось возможным, поскольку ответчик на подготовку к судебному разбирательству и судебное заседание не являлся. СУ также судом в определении о принятии иска к производству суда и подготовке дела к судебному избирательству было предложено представить указанные выше документы, поскольку доказать указанные обстоятельства должен непосредственно кредитор, в том числе путем предоставления кредитного договора. Серокопии выписки по операциям э, на счете ИСЦА требования о досрочном погашении задолженности договора цессии и расчетов исковых требований не отвечают признаку допустимости подтверждения кредитных обязательств. Поскольку носят односторонний характер и не подписаны ответчиком. каких-либо иных первичных финансовых документов в подтверждении факта заключения кредитного договора материалы дела не содержит, что и не оспаривается и сом при подаче Иска. По правилам части 3.4 статьи 67 ГПК РФ СУД оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что факт передачи денежных средств, которые имеет правовое значение для возникновения заемных обязательств по правилам статьи 56 ГПК РФ, писцом не доказан. Суд решил уйтирение иска Юникор банк в лице конкурсного управляющего государственной корпорации Агентства по страхованию вкладов Кириве и ГВ о взыскании задолженности по кредитному договору отказать. Вот такое очередное решение, дорогие друзья. Берите таких несколько решений. Распечатывайте. Сравнивайте с вашим делом, которое похоже к вашему делу. То есть они в принципе все однотипные. Нет оригинала договора. Нет факта доказательства передачи денег банка заемщику нет первичных документов бухгалтерских документов все это в принципе одно и то же повторяется ну некоторые детали конечно у каждого свои подписывайтесь не забудьте подписаться на канал поставить люба это кому нравится Наши видео обзоры. Также можно нажать кнопочку поделиться. И выскочат такие иконочки с соцсетями. Где вы тоже можете поделиться этим видео со своими родными, близкими или знакомыми. Пожалуй это на сегодня все. Благодарю за внимание и всего хорошего.